Всем здравствуйте, вы на канале Дим Он и я бы сегодня хотел вам рассказать о, о двух авиакомпаниях одна Smart и и Seven Airlines. Я расскажу как бы про минусы и плюсы этих двух компаний для того, чтобы.. Вы понимали, какими лучше компаниями летать, и если вы полетите куда-нибудь за границу, в Турцию, например, или куда-нибудь э, внутри, внутри России, э, плюс э, Спарт Ави. Ну, это считается... Как, э, это самая обычная авиакомпания, но не такая, то, что там не как аэрофлот, которая там дает вам место багажа сразу с э, билетом, еду. А это доп, надо будет доплачивать. И, там только можно ручную плачь. Надо будет доплачивать доплачивать если у вас больше по размерам багаж чем у чем стандарта три тысячи за одно место за один один багаж и как бы потом надо будет после доплаты там надо будет там, если пройдет оплата багажа, то вы сразу можете пройти и как бы по... вам обойдется это больше на 3000 рублей, чем обычный билет. Поэтому это минус смарт авиа Минусы Сэвана это минусы такие, ну, он, он как бы может, него ну, кроме воды есть там всякие соки, ну, как и в Спартааве, но там, там как как бы 3000 не надо допла доплачивать за место багажа, там доволь довольно меньше надо будет доплатить, чтобы посмотреть, чтобы взять там одно место багажа. А, а вот с Спорт Авие надо доплатить именно 3000 и тогда вы только за ручную кладь, то что у вас как бы, <coughs> не перевес, а перебор по размерам. То есть, э, министерство туризма уменьшило стандарты для чемоданов по неизвестным нам причинам. И, и мы как бы, ну, я как бы сам летал с Март Ави, и мне как бы не понравилось, и не понравились стандарты. И, и, и как бы, я могу все понять, но лучше как бы не летать с Март Ави, и особенно меня... Особенно в такое время, когда Министерство Туризма уменьшило стандарты самой, самого багажа. Ну, понимаю, может быть, они хотели заработать, потому что... Ну, ну да, там деньги и я ничего против не имею я просто не очень хочу чтобы было вот такие были такие вот стандарты и не, и не рекомендую летать смарт ави но лучше летать вот с а, севеном но если вас если вас завлекают дешевые билеты, именно дешевые, то лучше лететь с Парт Ави. Но учтите, то, что 3000 могут быть помехой. Либо можно, либо можно лететь в Норт Ави. Может быть, там будет получше. Я не знаю я не летал и не могу сказать вот а, две вот а, одна такая самая хорошая компания которую я сдаю, это норт это вот а, s7 и все а вот а, сейчас я вам хочу посоветовать вот, две книги которые можно будет почитать в самолете там или где-то еще, чтобы как бы, не заскучать во время, пер... во время перелета. Одна книга называется «Приключения Нулика». Ну, математическая книга. Здесь рассказывается про ноль, Нуль сам и... Советую ее прочитать. Очень веселый и подходит для возраста 6 ⁇ потому что ну, не каждый ребенок в возрасте от нуля, от одного года до 6 лет не сможет усвоить эту книгу. И как бы не знаю, кому как. Советую покупать издательство Дома Мещаря Кова, потому что хорошая книга, хорошее издание. И как бы все как бы здесь хорошо переплет, классный, не портится. И еще одна книга Я... Якова Перельмана «Живая математика». Mm. Как бы издательство Дома Мерщакова mm. тоже. Вот так как бы рассказывает там много задач. И в возрасте тоже 6+. Как бы подойдет э, и для взрослых, и для детей. Ну и для подростков тоже. Потому что веселой книгам можно там прижать много задач. И, и найти как бы себе какие-то задачи. Можно будет, э, если вы там в, в очень слабой школе, то... Вот, это, вот эта книга вам прям очень хороша, и как бы после этой книги вы чуть-чуть, но получше будете в школе, потому что тут задачи-то и не для, сред... не для 15.08, потому что как бы здесь задачи такие вот 4.44 -й. 444-го уровня школы. То есть, если вы знаете эту школу, то, наверное, вы догадываетесь, какие там задачи, всякие ребусы и так далее. ну скажу сразу, 444-я школа – это сильная школа по сравнению с... 15.08. Там как бы, рас... как бы очень много разных вещей. Ну, во-первых, начнем с самого главного. Уровень математики чуть-чуть другой. Ну, не чуть-чуть, а прилично другой. Ну, вот там всякие разные... Ру, русский, английский, ну то, то же самое, что и в 15.08 задание на Средней Первомайской. Вот то же самое. Поэтому как бы если смотреть главное здание в. Москве рядом с, ну, поблизости, где ТЦ Измайлова, то там совсем другой уровень, и как бы уже поближе к уровню 444 школы. И как бы... Может, как бы не... Быть в 444 в школе, но иметь такое среднее образование в... между зданием на Средней Первомайской и 444-й. Но если вы живете где-то поблизости с, с... Первомайской, то то вам будет ближе ходить в ну в самую близкую школу это, это как раз таки здание на средней первомайской 6 по-моему и, и ну чуть-чуть подальше на этот через трамвай можно будет доехать до здания школы до главного здания школы 15.08 а вот до 4.44 ну, что будет чуть-чуть пройти там подождать еще где-то там слож... там реально вот сложная пропускная система можно в двух зданиях запутаться как, условно говоря, вы захотите пойти там в 44-ю, а попадете там в другую школу, там просто два здания. И непонятно, какой, какой для первого класса, какой для.. какой для там второго-11 класса. То есть, если вы. Если хотите там. <coughs> Извините хотите пойти в 444 то вам придется идти в белое здание, которое находится напротив такого темного, темного здания. И, и, и там можно будет увидеть табличку 444 школа. Такое-то здание. Там будет как обычно КП, карточки эти и все как бы все ну все вы в здании школы и можете спокойно идти в свой кабинет как обычно ну потому что куда школьники могут кроме кабинета на первом на первый урок идти и вы, если вы хотите прийти как бы жить на, рядом с Первомайской, то не вариант идти в, на, на среднем первом, в школу 15.08 именно в здание на Средней Первомайской. Советую идти в здание которая поблизить с ТЦ. И там как бы, лучше математика. А как мы знаем, математика царица наук, соответственно, там русский будет жестче, английский жестче, физика, биология и остальные уроки. Но не советую ехать из какого-то другого города. Если вы там где-то там живете за тысячу с лишним километров отсюда, то не советую сюда ехать. Тут просто капец. На данный момент много много высокой этажек, яблоку почти негде упасть. То есть как бы Куча домов, куча стройки, по утрам метро забито, как обычно все люди спешат на работу, куча пробок, поэтому если вы хотите ехать в Москву, то думаю, не, не вариант езжать в какой-нибудь другой город лучше Москвы Пэт. потому что... Здесь, как я, как я уже говорила, куча народу, пробки, толкучка в метро. И как бы не вариант ехать в Москву вот на заработки. Вот другой город. Точно другой город, потому что Москва это такой мегаполис, что здесь жизнь кипит полным ходом. Если так говорить, то вы выходите на улицу, садитесь в машину, едете на работу. И тут бац, а здравствуйте. Светофор, соответственно, пробка. Долго говорят, там по. Несколько минут горят светофоры. Если вы не знаете объезды, то вам придется выезжать намного-намного раньше на работу, чтобы успеть к, к определенному времени на работу и как бы не получить выговор. Или там что-то похуже. Ну, я, я, я посоветую вам один прекрасный лагерь, называется Мат-класс. Мат, именно Мат-класс в Зеленоградске, потому что там свежий воздух. Как бы все хорошо. Но можно снимать, снимать номер отдельно. И приходите на занятия. Вот на данный момент только на занятия приходишь, потом пришел на занятие, отзанимался полтора часа. Это одно занятие. Всего два. Утром и вечером еще. Кому, кому хочется, кому не лень, сходите к полу. К пол девятом по Москве поиграть в волейбол либо в Преонербол. То есть как там решат, кто-то как там будет, будут, как, как у вас обстоят дела. То есть, если вы хотите на экскурсию, то экскурсии будут. Но там на некоторые музеи. Вот э, я вам хочу посоветовать сам, самим, самим съездить э, на экскурсии в один, форт номер 11 Дёнхофф и в замок Шаахи. <coughs> <coughs> в форте номер 11 вы можете посмотреть, как жили в этом форде тевтонцы и и, пос... и и поучаствовать в... в экскурсии ну вам экскурсовод расскажет сколько в каждом крыле было человек жило и и и где и много и многие другие, много другую информацию. А в Шахине можно узнать орудие пыт пыток и многое другое. В замке в самом Днхове можно увидеть орудия пыток, как я уже говорил, повторюсь даже. И можно увидеть клетку, можно пострелять из лука, можно покидать копье, можно посмотреть, как в каком, как, в каком обличии отрубали голову, но можно женщинам нарядиться в платье, походить, пофотографироваться. Мужчину можно засунуть голову на в специальные аппараты для того, чтобы ну где в старину отрубали головы, сейчас уже так не, приня, не принято. Можно надеть кольчугу, можно сфотографироваться в кольчуге, взять там меч и щит, одеть шлем. То есть много чего можно увидеть в Дюнхофе, и, и я вам советую съездить туда. Тем более, тем более рядом находится сыроварня, конфетная фабрика. Там можно купить разные конфеты, как можете понять по названию, и э, сыры. Сры, сыры. Сыры, сыры, сыры. Где-то через 2-3 месяца будет готов с пармезан. То есть, как бы, можно будет съесть пармезан. И, и можно будет в самом деле хочется перекусить и двинуться домой. А на этом у меня все. Всем удачи и всем пока.